Сейчас я хочу вам рассказать результаты третьего занятия на тренинге «Три элемента» у Романа Карловского. И сегодня мы прокачивали центр воли, центр Манипуры. Этот центр отвечает за деньги, за реализацию человека в обществе, именно в том плане, как... Его деятельность финансово а, отражается, да, обществом. И на самом деле результаты, честно говоря, превзошли просто полностью все мои ожидания, потому что а, случилась, конечно, потрясающая вещь. А, знаете, это даже сложно объяснить как-то словами, тут именно, наверное, какой-то метафизический момент. Получилось так, что я записала ролик, и этот ролик очень сильно выстрелил в том плане, что запустился какой-то вирусный эффект, и он начал распространяться очень быстро по всему интернету. То есть раньше я тоже записывала ролик, я уже это делала полгода, но они мне набирали такое количество подписчиков, такое количество просмотров, и такое, у них никогда не было такого вирусного распространения. Я не знаю, как это объяснить, но вот именно в тот день, после того, как мы прокачали вот эту манипуру чакру, Буквально через несколько дней записываем ролик, и ролик выстреливает с какой-то, ну, честно говоря, просто колоссальной скоростью. Более того, после этого ролика к, ко мне да, обратились очень много человек, и, скажем так, прибыль от консультаций за две недели была равна заработку предыдущего месяца. То есть получилось так, что за две недели эффективность в плане денежной отдачи выросла на 200%. Более того, хочу вам сказать, что судя по динамике, вот в этот текущий месяц, да, после того, как я занимаюсь на курсе, прибыль утроится. То есть, я на самом деле, когда приходила к Роме, я слышала про то, что прокачать энергию денег – это одно из самых простых. И почти у всех, те, кто особенно владельцы бизнеса занимаются бизнесом, идут очень сильные реализации именно в материальном плане но я никогда не могла предположить что это будет ну, то есть настолько прост и всем к тем кто э, кто реально хочет конкретно до да, прокачать деньги у кого вот есть очень точная задача реализации в материальном мире ребят даже не думайте идите к роману вот потому что э, обучение у романа у меня купилась за неделю за следующую неделю я удвоила норму, То есть за две недели у меня был заработок, который я получала месяц назад. Да? То есть, конечно, результаты просто очень большие скачки, именно скачковые. И на самом деле, когда я общалась с многими ребятами, которые тоже со мной вместе проходили курс, это неудивительные не результаты, потому что почти у всех эта область в очень короткой перспективе быстро вышла, выходит в топ. Люди также ставят цели по поводу известности, славы. То есть рядом тоже занималась девочкой, у которой очень хорошая личная реализация в плане известности пошла. То есть человек стремился к публичности, к известности, к славе. И ну, буквально там за четыре занятия это вышло. То есть если вот действительно есть какая-то задача именно... Поработать с энергией денег, с денежным каналом, сходите к роману на тренинг, прокачайте манипуру и будет у вас и невероятное количество просмотров вашего ролика, если вы там YouTube-блогер, да? И знаете, вот клиентов просто на вас будет сносить, потому что а, то, что мы делаем, это прежде всего изменения в вибрационном поле нашем, в биополе. Это очень сильно отражается, знаете, вот как, когда ты смотришь на человека, и тебе человек нравится, и ты не можешь понять, почему. Но тебя к нему, как магнит, там тянет, то есть тебе хочется у него купить, тебе хочется с ним быть рядом, тебе хочется его потрогать, хочешь что-то, чтобы быть рядом с человеком. Вот тут на самом деле случается то же самое, то есть какие-то не, необъяснимые вещи, просто людей на тебя сносят, и они хотят от тебя покупать. Вот в двух словах результатом после работы с Манипурой чакры. О том, что э, мы, что было после того, как я качала чакры дальше, вы узнаете в следующих видео.